и так до бесконечности как наконец-то сдать экзамен в автошколе препятствуют и организуют обстоятельства чтобы не сдал ну и деньги тоже тянут очередной экзамен приходите на слюня бумажечку и перед тем как один человек вас встречает говорите о это от меня вам презент и это так чтобы все хорошо и это вам и человеку даете открыточку а там бумажечка и так все довольны и всем хорошо все, уже Песок скоро начнется, меня прорывает, видите. И после этого говорите, ой, это что вы будете у меня принимать экзамен, да вы начальник. Так вот я хочу вам дать сегодня вот эту красивую открыточку. Мне сказала моя мама, что надо вам такую открыточку дать. Сказала без открыточки, будет как в прошлый раз, возьмите уже. И они тихонечко берут открыточку и говорят, нет, не нужно. Говорят, ну, ну вы что, обидите мою маму, ей 90 лет, у нее сердце слабое, зачем оно вам надо? А маме приятно, она может быть всю жизнь копила и хотела, чтобы я ездила на машине. А вы тут столько препятствий, столько препятствий. Что ж, сколько ж можно, давайте уже как-то решать. И все, и все решается побольше, побольше простоты, знаете. вы их боитесь, а не вас? А так, а я вас прошу. Не, ну не нужно на одесском жаргоне. Приходите, говорите, моя мама старая, она собирала очень долго, и так хочет чтобы ее возила, ножки ее плохо ходят а я хотела бы чтобы ей было приятно и вот а мама вам передала вот это я даже не знаю что там я не открывала вы откроете и маме моей скажите таки спасибо через мои хорошие отметки елена тупикова надеюсь я никого не обидел можно ли дочки родить сейчас